Всем добрый вечер! Сегодня мы делимся с вами новостями крупного обновления по ЛОТРО. Пока не пришло тень, обновление 34, примечание к выпуску. Вот примечание к обновлению 34 перед тенью, выпущенному во вторник, 8 ноября 2022 года. Особого внимания, пока не пришло тень. Прежде чем тени в Ангмаре удлинились, силы зла угрожают безопасности свободных народов Средиземья, погрузитесь в тайны Единого Кольца, отправившихся в опасное путешествие по Сонфлиту и останкам королевства Карл-Кардаван, встречая новых друзей и старых врагов. Отправляйтесь в приключения с Бармиром и с Гондорой и с появлением злодейского серого страха. Прежде чем сообщить о растущей угрозе Элронду, из Ревендело, где будет сформировано братство героев. Испытайте новый опыт ранней прокачки, сразитесь со старыми врагами, воссоединитесь со старыми друзьями. Сражайтесь за победу против тех, кто хочет восстановить королевство Ангмар в последнем онлайн-дополнении Восемь колец перед тенью. Дебют Дельвинга, Углубление это новая механика, дебютирующая с Before the Shadows Missions. Чтобы начать, войдите в игру на любом персонаже, достигшем максимального уровня после покупки Before the Shadow, и вы получите предмет в, по внутриигровой почте, который начнет квест, чтобы начать копаться. Поговорите с любым из NPC новых миссий Before the Shadow, чтобы по получить доступ к раскопкам. Вы можете найти NPC до миссии Shadow в лагере в Андрате, Калегури, Херни, Лхам, Тарабати и Саут Даунси. Примечание. Персонажи должны иметь максимальный уровень в мире, чтобы получить доступ к системе поиска. Новый стартовый экземпляр. Новый стартовый экземпляр доступен для вновь созданных персонажей для игроков, которые приобрели до Shadow, то есть до тени. Создайте персонажа, выберите начальный урок перед тенью и запустите новый экземпляр. Масвард, пограничная деревня. Новая стычка. Новая перестрелка теперь доступна игрокам, которые приобрели ранее шадо под названием гибель Караса Гелебрена. Испытайте вторую эпоху и падение региона, и помогите килям Примор отразить силы врага. Эта перестрелка доступна игрокам 20-го, 140 -го уровня, и в нем можно играть в одиночку, дуэтом, малым сообществом, товариществом или рейдом. Новая перестрелка доступна через панель присоединения к экземпляру, как только вы пройдете общее руководство по перестрелке. Чтобы пройти обучение по перестрелке, посетите любого из капитанов перестрелок в лагерях перестрелок, расположенных по всему Средиземью. Скоро новый масштабируемый экземпляр. Новый масштабируемый экземпляр Fellowship скоро будет доступен игрокам, которые приобрели, приобрели его до The Shadow под названием Sarge Worn Черная могила». Следуйте один из старейших курганов, Тирнгартада, и сразитесь лицом к лицу с могущественным врагом, разбуженным появлением короля-колдуна Ангмара. Этот масштабируемый экземпляр доступен игрокам 20-140 уровня, и в него можно играть в одиночку, дуэтом или в товариществе. Как только вы обнаружите его вход на холмах Кардавана, Сарч Ворд будет доступен через панель присоединения к экземпляру. Сарч Ворн «Черная могила» открывается на уровне сложности 3 в полдень по серверному времени в четверг, 1 декабря. Документ Сарч Ворн «Черная могила» уровень 3 возгуляет атаку, будет доступен для завершения до трех часов ночи по серверному времени в четверг, 16 февраля 2023 года. Примечание. Все деревья признаков класса были сброшены для обновления 34 четыре. Пожалуйста, повторно потратить очки характеристик вашего класса и сохраните ваши предпочтительные характеристики. Новости и заметки. Полный список примечаний к выпуску можно найти на votro.com. Тут указан адрес. А это все, что мы вам хотели рассказать. Вот ссылка. Надеемся, вам понравится. Наслаждайтесь.